Продукты с высоким содержанием белка. Яйца 17%. Яичный белок хорошо усваивается организмом. Обычно два яйца весят около 100 грамм. Седая их, вы получаете 17 грамм отличного белка для построения мышц. Яйца рекомендуется употреблять после тренировки, так как они имеют низкую калорийность и не способствуют образованию жировой прослойки. Творог 14%. В питании следует употреблять только обезжиренный вариант этого продукта. Это избавит вас от лишних калорий. Для более легкого усвоения... Можно смешивать творог с кефиром или йогуртом и добавить немного сахара. Он помогает усвоению белка. Сыр 30%. Имеет высокое содержание белка, но в то же время довольно калорийный, Поэтому желательно включать его в питание перед тренировкой. В этом случае излишек калорий сгорит во время тренировки. Птица от 15 до 20%. Мясо-птица отличный продукт с высоким содержанием белка. Он хорошо усваивается и в то же время является низкокалорийным, что позволяет смело включать его в диеты при занятиях спортом. Говядина содержит отличный животный белок, употребляет лучше вареном или тушеном виде. В идеале для приема в пищу лучше всего брать говядину возрастом от года до двух. Такой продукт наиболее ценен в питательном отношении и имеет хорошие вкусовые качества. Печень 25% недорогой, но в то же время отличный продукт, имеющий высокое содержание белков. В пищу употребляется в тушеном виде или в качестве различных пашкетов. Рыба от 15 до 25%. В зависимости от вида по праву считается диетическим продуктом. А кроме этого довольно богатый белком, хорошо усваивается нашим организмом. Нежирные сорта рыбы можно принимать в пищу и во второй половине дня. Больше белка содержит такие виды рыбы, как Тунец, лосось, анчоусы, сардина, скумбрия, сайда и кефаль. Соя 14% является одним из самых белково-содержащих растительных продуктов. В настоящее время из нее изготавливается масса различных блюд, которые выступают заменителем мясных продуктов. Но лучше использовать сою в качестве гарнира, так как мясо имеет большое количество белка и заменять его соей не имеет особого смысла. Брюссельская капуста 9% имеет самое высокое содержание белка по сравнению с другими овощами. Остальные овощи обычно имеют от 0,5 до 2% белка, поэтому называть их не имеет смысла. Крупы от 10 до 12% хорошо усваиваются и способствуют пищеварению более предпочтительно к употреблению в качестве гарнира, чем картофель или макароны. Не обязательно употреблять в пищу только продукты с высоким содержанием белка. Главное рассчитать необходимую дневную потребность организма в белковой пище, а после составить меню, в котором будут сбалансированы как белки, так и углеводы с витаминами. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Yeah. Mm -hmm.